Друзья, всем привет. Доброе утро. Сегодня моя дождька еле дождалась на Прошел такой ливень. Утром просыпаться очень тяжело было. Ливень хорошенький прошел. промочил землю. на то что война еще идет, многие люди строятся интересно человеческая сущность завтра могут разбомбить а мы строимся а жизнь продолжается маги замечательные Вот и чайная роза пошла, началась чайная розы. Я их обожаю. Лучше запаха чайной розы? Ничего нет. Такая лужа. Кто из что дождик прошел неплохой. Промочил землю хорошо. Да, Дашка? Идем? Идем дальше. Все-таки моя девушка молодец, что меня дождалась. Идем дальше. Еще красивые такие рисы. Красавцы. Привет, Буська порядок застеснялась ты застеснялась. Вы бак, друзья, подписывайтесь на мой канал, а кто не подписался. Поддерживайте мой канал. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ждем. Наш Титаник ждет своего времени. Хотела вам показать персик. В этом году персики всегда болеют. В этом году заболели очень сильно. Курчавость мы уже их побрызгали. Вот. Пришлось обработать от этой болячки. Потому что если не обработаешь, персик пропадет. Главная дичка не болеет. Болеет только колеровка. Вот такая называется курчавость. Но уже эти листья, вот заболевшие листья, они уже выздоравливают. То есть, скажем, после того, как мы их обработали, уже они отпадают. И появляются молоденькие, это говорит о том, что персик выздоравливает. Молоденькие появляются. Здесь есть очаг заражения, но мы их прижигли. прижгли эти листья уже опадут, а вот молоденькие уже идут хорошие. Ну Болячки существуют везде, поэтому... Приходится бороться теми методами, которые есть. Раньше только народными методами боролись. Покажу вам смородинку. Сейчас посмотрим, если мы видели чайную розу, значит и это скоро пойдет. Скоро и эта роза расцветет. А эта роза, это Гл Глория. Ага. Ну, ей еще ей немножко надо, далековато. И у нас еще есть такие супер поздние рисы. Они очень красивые. Большие, красивые, но позднее поздние Супер поздний пиво. Ну, а что нам говорит черешня? Гнили не видно. Это была одна ягодка, которую мы увидели. Вот, а так еще растут. Ну, а травку надо... Обработать, вот Когда появляется мох, я засыпаю пеплом древесным. Вот, покажу вам. Уголь еще остался. Мох после этого желтеет. И травка. И травка начинает расти. В противном случае мох вытесняет траву. Дикая гвоздичка, дикая гвоздичка, она любит влагу, и весной как такие маленькие факелы расцветает, пока я не вижу, пока не вижу. Ну, наверное, только-только проснулась. И, друзья, хочу вам показать тамарил. Соседка нам презентовала. Мы помидорное только посадили. Дерево. Или еще называется помидорное дерево. Ну, когда что-то увидим, покажем вам. Если помидорное дерево, значит это из из семейства посленого. Актинидия. Две рядом посадили. И девочка, и мальчик. Но почему-то еще нам плодов не дали. Пять лет. Ни цветков, ни плодов, да? Самый главный агроном у нас... Это наш главный агроном, любитель. Пока плодом мы не увидели, конечно. Это наш помощник Дашка. Дашка! Без нее никак. Покажу вам, какой был дождь. 200 литровая емкость полная. помидор скоро зацветет и идем к нашему эксперименту 1700 помним да мы назвали его 1700 кто впервые подписался на мой канал и хочет знать что это за помидор 1700 напомню вам это помидор который семечку мы посадили в декабре мы думали, что он нам на Новый год подарит помидоры, но не получилось, и он вырос до высоты 1700 миллиметров, и мы его вы... решили высадить. Пом... Помощники мои всегда возле меня. Это наш кутуз. И есть первая клубничка всегда все первые ягоды обязательно раньше оставляли ребенку все самое ну, а сейчас держим внуку первое загадал желание и съел это самое первое И еще одна клубничинка. Мяу. Тусь. Дождь есть дождь. Все прекрасно поднимается. рассадили. Это поздняя капуста. Много осталось рассады. Поэтому, если кто-то рядом здесь, возле нас, из наших краев, я с удовольствием поделюсь. Бесплатно. Пишите мне. Пока не поздно. Пока можно рассадить. Пока весна. Наш, наша подружка. Ой! Ну, боягузка наш. Вот здесь у меня помощник. Так, надо здесь, здесь, здесь. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Поддерживайте мой канал. Когда мы с вами общаемся, пишем комментарии. Больше людей видят мои видео. Развивается канал. Ну, я думаю, рано или поздно. Война закончится. Будем ездить. Главное, чтобы все были живы. И с крыши над головой. До новых встреч в эфире, друзья. Всего хорошего. Хорошего вам дня.